Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Как таковый врач-ортопед – это доктор, который восстанавливает частичные и полные потери зубов. То есть он восстанавливает не только эстетически, он восстанавливает функциональность. В этом профессии, конечно, требуется очень огромный опыт, который приходит с годами. Мой медицинской деятельность с того дня, когда я одел бейли-халат, она получается больше 30 лет. и это считаю, очень даже достаточно. Первое образование у меня среднемедицинское, зуботехническое, чем я и горжусь, это начинается с 1985 года, когда я приобрел профессию зубного техника, проработал потом 6 лет, соответственно, и до сегодняшнего дня, с 1996 года, я занимаюсь врачей деятельностью, с 2005 года я выступал как врач-ортопеда, протезирование имплантантов. С 2007 года я решил заняться этим делом, это достаточно интересное было направление, 3000 имплантантов уже поставлено но они поставлены на 99% успехов, как таковое отторжение, чего и боятся. в моем практике его практически очень мало, да, это могу точно и достоверно сказать. Ну, прямо на пальцах можно пересчитать. Ну, и из количества 3000 имплантантов – это мизерное мало, даже ни в каком процентном соотношении можно не принимать. Я авторитетно могу сказать и для всех могу сказать – не надо бояться имплантантов. В моем 30-летнем практике, скорее всего, это тот вещь, который мне правда, удивил, он себе оправдал на сто процентов. Для записи к специалисту нажмите на ссылку под видео.